Тоже в некотором смысле тема у двух предыдущих докладчиков, потому что мы тоже с Михаилом Борисовичем Поповым занимаемся малоизвестной или совсем неизвестной работой Дмитрия Владимировича Бубриха «Вопрос о происхождении северно-русского цоконья и некоторых других явлений того же. Известно, что был план собрания сочинений Дмитрия Владимировича, но не удалось его реализовать. Та рукопись, о которой, о которой мы сегодня рассказываем, находится в Саранске, в НИИ гуманитарных наук при правительстве Республики Мордовия, где огромный фонд Бубриха, рукописи Бубриха, хранится. И этот фонд, к сожалению, очень мало известен и мало описан. И ну, до сих пор действительно доступен только в Саранске, саранским коллегам. Так примерно выглядит текст Дмитрия Владимировича. Рукописный занимает одну страницу, и, как видите, там есть и правка его, и зачеркивания какие-то. Но в целом текст может законченным и готовым к публикации. Создан он во время работы Дмитрия Владимировича заведующим кафедрой кафедре и литературы в Сыктывкаре, в Коми-государственном педагогическом институте. И, как вот нам подсказала Гермина Вячеславовна, э, Гордиенко в плане сборника статей по языку, готовившимся в 1941 году, к, 40, к началу 1942 -го года упомянуто, что Бубрих э, занимается этой работой. Статья была закончена 25 мая 1942 -го года, написана на оборотках э, местных изданий, в частности на таких замечательных, я бы сказал, оборотках, как <coughs> речь э, Иосифа Средневенского. Сталин на Первом всесоюзном совещании стахановцев. То, что Бубрих в 1942 году пишет, наоборот, те обложки книжки Сталина, как-то так интересно вообще. Может быть, я бы боялся в те времена. Цоканье, как известно, это смешение свистящих и шипящих африкат, цейча в севернорусских диалектах. И на западе северно диалектов у нас есть также смешение с ш за ж. Все эти звуки Бубрих называет сибилянтами, хотя с точки зрения современной фонетики африкаты сибилянтами вроде бы не принято называть, но у Бубриха такая терминология. И как он пишет в своей статье, в бассейне Балтийского моря и в соседних местах Разнообразные явления смешения свистящих и шипящих представлены чрезвычайно богато. Очевидно, прежде чем выставлять ту или иную более или менее обоснованную гипотезу, нам необходимо взглянуть, как обстоит дело, в различных языках бассейна Балтийского моря и соседних мест. В индуевропейских и у графинских языках. Ну, почерк Бубриха, мы уже сегодня вспоминали в связи с докладом Николаевны, Колпакова действительно не просто читается, но нам практически удалось прочитать... Все, э, все слова с примерами, некоторые сложности еще будем консультироваться, потому что примеры из разных языков. И что интересно, Бубрих примеры дает исключительно в карелической транскрипции. То есть, ладно, насчет э, финских, может быть, примеров или карельских, но и санскрит, как вы видите, и древнегреческий, гно, да, записано в такой финской модели, да, долгое гласное передается удвоением, э, ну, латинский тоже. Очень это было непривычно, но в конце концов мы решили это не, не передел. Итак, исходное состояние представлено вот на этой схеме, у нас имеют отношение к этой проблеме, к проблеме цоканья, финогорские языки, присутствующие в регионе, в которых было множество э, исходно э, сибилянтов, так называемых. И два типа индоевропейских языков. Кентум, в котором был только один сибилянт, это германские языки. И сатам, славянские и балтийские, в которых в определенный период возникло много сибилянтов из разных источников. Кроме индоевропейского с, сюда добавились рефлексы с атомизацией, то есть палатавиллярные превратились в щелевые. И... Э, э, в, э, правилу педерсона после звуков и тоже возникали сибирианта балтийских языках во всяком случае далее бубрих рассматривает каждую из вовлеченных в эту проблему групп языков и начинает с европейских языков с АТЭМ, где в балтийском языке в балтийских языках э, сначала было э, то есть, во всяком случае, в балтийских языках в латышском и литовском э, совпали Ш, и С, З и Ж. В латышском и древнепрусском, простите, в литовском сохранились, э, сохранилось это различие. То есть, к проблеме ЦОКа не имеют отношения древнепрусский и латышский из балтийских языков. В славянских в определенный период из-за многочисленных тоже существенно... Увеличилось количество э, сибилянтов, но потом это количество стало сокращаться из-за смешения. Вот, как я уже сказал, в латышском древнепрусском совпали с СШ В северно-русском справа, вот здесь, представлены, собственно, цоканье, чейце, и северо-западное, еще более интенсивное совпадение, коснувшееся и щелевых. И в западнославянских э, тоже разные представлены системы, причем, Нижнелужецкое соответствует северно-русской, а так называемая архаическое польская мазураканья соответствует, соответствует северо-западно-русским просто очень похожая система совпадения. Что касается финоугольских языков, здесь в самском, в глубокой древности. Да, ну вот тут можно цитату привести из Бубриха: Явление падения богатства, богатства сибилянтов. Резко замечается только в соседстве Балтийского моря в финогорских и у саамов и у прибалтийских финнов. И у саамов в древнее время было утрачено противопоставление свистящих и шипящих. Можно думать, что в этом сказался неуграфинский субстрат саамской речи. Тот язык, на котором говорили неуграфинские предки саамов, мог совершенно не знать шипящих. Что касается прибалтийско-финских, то там. Падение сибилянтов связано и исторически совпадает с продвижением части прибалтийско-финских племен к северу от 60, 60 градуса северной широты, то есть на территории, где раньше кочевали Саамы. Значит, получается, что прибалтийско-финских языках под влиянием саамского субстрата тоже началось смешение сибилянтов. И копируем. Пишет Бубрих, не может быть случайностью, У Балтийского моря собралось такое множество разнообразных явлений, смешения свистящих и шипящих. Около Балтийского моря издавна сталкивались языки различных систем и группировок. И задача этой работы он видит в том, чтобы разобраться в источниках и последовательном развертывании тех явлений, которые нас интересуют, то есть цоканье. Интересно, что вот в, этой, в плане сборника статей, э, сохранившемся в Сыктывкаре, Бубрих сам оценивает эту свою работу и говорит, что она актуальна, как ставящая вопрос из истории русского языка в широкий план славянских, литволатышских, германских языков, и графинских языков. И кладущая конец различным вредным высказываниям гипотетического, характера, гипотетического порядка по данному вопросу. То есть Бубрих имел в виду именно рассмотрение всего контекста соответствующей проблематике смешения шипящих и свистящих и выстроил всю эту историю в виде смены очагов этого смешения сначала как вот он писал до саамское население скандинавии не знавшая шипящих повлияло на самский язык Саамский стал первым очагом дальнейшего смешения, и вместе с германским он повлиял на прибалтийско-финские языки. Совместное влияние было заамское и германское. Далее прибалтийско-финские языки стали вторым источником этого смешения и оказали влияние на прибрежные языки Балтов, латышские племена, которые составили потом латышский язык, и древнепрусский. И древнепрусский, естественно, также был под влиянием германского и э, на северно-русские говоры. А потом уже третий очаг сформировался синего цвета стрелочки. Это древнепрусский и латышский оказали влияние на польские говоры, а германские продолжали оказывать на э, наиболее западные из славянских языков, на палапский и Нижнелужецкий. Ну, вот пока вы еще рассматриваете эту картинку, я хотел процитировать, как Бубрих аккуратно это формулирует. Он говорит, трудно не связывать перемещение прибалтийских финнов на территории, где раньше звучала самская речь, не знавшая шипящих. Трудно не допустить, что воздействие германских языков поддержало процесс падения шипящих. Трудно не связать, с одной стороны, распространение восточного славянства за счет прибалтийских финов, а с другой стороны, некоторые явления падения различия свистящих и шипящих на русском севере. Можно ставить в связь исчезновение шипящих у приморских лива латышей в связь с экспансией ливов прибалтийско-финского племени. Мне невозможно, что описанные явления восточных славян на севере и у латышей в местах близких к поддерживали друг друга. Таким образом, мы имеем по представлениям обреха, три очага развития цокпанья. И он говорит, что, конечно, с, этим, с этой проблематикой еще часто связывается и определенное распределение щелевых и шипящих и свистящих в карельском. Но эти явления в карельском и их развитие в русском не связаны. Они разные по времени и должны рассматриваться отдельно как самостоятельное в карельском. Карельский язык не мог сам по себе не прийти, независимо от отношений с соседями, к этому э, смешению. В статье представлена карта, вот, которую только что я показывал карельских говоров, очень такая приятная и в таком виде, не вошедшая в атлас, э, вышедшая в Хельсинки. Но э, в атласе много карт, посвященных свистящим и шипящим. Здесь вот такая обобщающая, которая, мне кажется, тоже очень полезна и полезна. Э, наглядно и наконец свою часть я хотел завершить таким выводом что Бубриха интересовал весь комплекс вопросов смешения свистящих и шипящих и северно русская цок не была только зацепкой чтобы рассмотреть целый ряд других явлений того же порядка как у него написано в заголовке статьи эти явления смежные в географическом положении в географическом отношении и в историческом и таким образом ученый показал как Должен был быть организован материал перед тем, как переходить к построению гипотез, чтобы эти гипотезы не были вот теми вредными, о которых он писал в своем, в своем собственном, так сказать, оценке своего текста, чтобы мы не строили вредных гипотетических построений. Ну и о научном контексте теперь я передам слово Михаилу Борисовичу.